Всем здорово, ребят. Ну что у нас сегодня? Как обычно, утренний обзорчик а, акции Че есть у нас интересного? Сейчас глянем, побегаем, поиграем. Сегодня у нас что, суббота? Ну надо, блин, зафармить будет за пределы. И опять у нас на английском, говорю на английском, на немецком сервере есть вот такой вот прикольный прикольная трата на питомцев блин возможно забрать сумки на зефира хоть и первое правда с одной стороны 9000 самоцветов влупить тоже неохота еще надо подумать либо дождаться сундуки накопление такое себе так, идем посмотрим, чего у нас по халявным акциям. Как видите, карта. Поменялась, были камешки, поменялся новый календарик. А, так, на столочкам. На столочке я, кстати, забрал. Вот, вот я забрал, что а, 10 сундучков, сейчас мы их заберем. Больше ничего такого нету. Ну, коллекционер здесь не очень. И магазинка тоже не особо радует так плюс 5 осколков и у нас есть еще вот ну, такой вот вариант получить донатную карту правда я не знаю сколько здесь надо будет самоцветов а, закинуть чтобы достать но вот это вот тоже классная тема эти сундуки по сравнению с другими серваками плюс здесь интересно но ну, опять же это надо 1040 потратить так отлично забрали 10 сундуков это тоже очень круто чем мы их пооткрываем. Четвертые сундуки. Здесь книжечки. И 60 слизней. Именно то, что мне надо. А, это самая обалденная тема. Почему я могу с помощью... О, хранитель. Отлично. Отлично, отлично. Но у меня, по-моему, есть. А, я могу с помощью этих слизней... И скиллы докачать нужным героям. Вот, например, мастеру сейчас мы. И самое основное. Самое основное это кгшки у меня с них. Так, десятый, максималка, максималка, максималка. Ну, самые основные у меня на десятке, на максималках. Здесь, в принципе, я не особо спешу качать. Аронина смысла нет. Кто там у нас еще по таким поинтересным героям? Кто можно будет? Мне с нормальным скиллом давайте бигфута. Хотя, с другой стороны, я бигфута сейчас и не использую. Смысл его качать. Обушка на десятке. Седна. Давайте тоже сделаем десятку. Атлант, Атлант, Атлант, блин, и Атланта надо, в принципе, качнуть. Давайте еще Атланта качнем, остальные оставим. А что там у нас останется? Но все равно на халяву, считайте, 60 золотых слизней, это вообще кайф. Без проблем. Остальное я просто продам на кагашке. Ну, на одного героя, на эволюцию хватит. Так, 300 самиков, 9000 у меня есть так и того В принципе мы можем уже сделать даже вторую эволюцию для землеройки но я пока делать не буду потому что я хочу <slut> подумать над тратой все-таки 9000 От землеройку можно доделать да и розу можно в принципе доделать тоже хороший вариант а землерока мне кажется получше будет а, Так, все окей С этим разобрались У нас там найм еще есть а, Поехали посмотрим, что делается на других серваках вытаскивает битву замков 30 fps потолок так, надо будет потом разобраться посмотреть по настройкам так, что у нас тут есть интересного мах скин что-то не очень Геймпак. что-то вообще непонятное 1200 большой пак половинка Так, еще один АЧП по аккумуляциям. Ну, такое. Ну, Мэри, в принципе, как вариант. На нее скин. Рейка. Некрас Божество. В принципе, плюс скин. Тоже неплохо карты. 160 пыльцы, камешки. И 7800. Это у нас 30 осколков. Ну, такое. Чтобы прям мега-мега вау, я бы не сказал. А, коллекционер вот коллекционер. Ну, такой. Два предыдущих коллекционера были явно круче. Ну, за Сорика, в принципе, как вариант донатная карта. Ну, если вам повезет, но ну, мешки зефира за 20 слизней. Ну, такое себе. Перед этим мне больше нравился коллекционер. Поехали дискаунты, посмотрим. Так, психощи продают 10-й за гемы что тут у нас донатные карты сменки ну, в общем такое монетки есть но смысла их тратить на это нет а, так островок сегодня завтра еще так Mons энд Event Coin, прайм карты пятые камикроти шестые альфа самец за второй вообще фигня а, скин камни круги 5 мета 75 к цветов тоже неплохо 5 официальных вампирик один плюс один паки у нас есть сакин треже. донатные а вот и вот и сундучки есть настолка есть да неплохо неплохо может это сыграть так плюс плюс плюс плюс тут 15 да, цены конечно но я вот эти вот забираю вместо питомцев так dragon орбы кстати кстати я вчера по моему про забрать так, что у нас тут есть? Ну, я камешки заберу. Так, а завтра у нас будет уже начинаться поинтересней плюшки. Ну, в принципе, относительно такие интересные акции. А, так, а ну я еще хотел в дискаунте посмотреть, камешки здесь есть или нет. Да, есть по 10 штук. Можно попробовать покрутить камешки, половить для прокачки. Минус 10 скидка. Серьезную скидку я вытащил Да, камешки вообще не падают. Короче, карт дофига всего. Вот, наконец-таки, упали. Давайте попробуем еще скидку вытащить. Ну, короче, без разницы. Что так бы вытаскивал, что так. По 15 сундуков. Давайте, в принципе, потратим, куда мне тратить эти монетки. Так. нормально как раз как раз в ноль ушли так с этим разобрались в принципе сундуки ну хотя мне нечего уже рулить единственный вариант собирать через пыльцу пробовать нового ролить ему, а она сейчас посмотрим что там по плюшкам там трежим майнинг одна карта 10 монеток 200 пальцы ну, можно будет попробовать бесплаточка одна пальца думаю попробуем попозже попробую пособирать вот ну, так в принципе вот тоже 6000 тоже неплохие плюхи а на комнатом острове остановились я напомню уже, посмотрим, у меня еще два места. Еще два героя нам осталось дособирать до полной банды. А потом останется просто 15 скиллы добивать. А последние камни вот эти вот, шестые нам нужны будут. Так, что тут все, а не, не все, Держимый остался, мы его не докачали в прошлый раз, и Риму. Да, тут уже все. Тут тоже сотки. Так, не хватает этих. Сейчас я так бегом пробегусь. Ну, вроде все уже. Но у нас осталось только на 15-е скиллы. Докачивать их. Такс. Окей, с этим разобрались. Поехали. Ну, можно будет, в принципе, сыграть забрать кольцо. А, так поехали дальше смотрим что у нас дальше дальше дальше дальше а русский сервер что у нас на русском ну, выходные это самые такие лучшие дни и для доната и для чтобы каких-то получения плюх, такс, выращивай призы, настолка есть, старенькая настолка Тут у них нами героев X10, небольшой высокровищница. Ну такое себе. А Удача. удачи. Проблема мешок. Да, ни о чем, короче. А где крыл? А что по рынку на русском сервере? Ну, относительно, в принципе, нормально. Набор одного самоцвета, нифига себе. Нифига себе. И накопление такое же. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.